Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире программа Политинформания, ее ведущие Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня мы будем говорить о конфликте, о котором, будем так говорить, говорит весь мир, все обсуждают, это, естественно, Иран и США. То, что, то о чем все в мире волнуются, не начнется ли война, которая, ну, будем так говорить, как многие предполагают, может стать третьей Мировой войной, хотя, будем так говорить, я я считаю, что это все разговоры, и Иран никогда, никогда не пойдет на войну с Америкой просто потому, что это разные весовые категории. А я напомню телефон нашей студии. Восемьсот сорок семь-четыре два пять два Ген, давай мы начнем с предыстории, да? Да, давай мы напомним Напомню, что, и суть конфликта. Суть конфликта. А, значит 31 января а, шиитскими радикалами в Ираке было осуществлено нападение на американское посольство в Багдаде, что было расценено американским руководством как акт агрессии а, известно что американский посол был эвакуирован а, в принципе к счастью ничего серьезного не произошло но президент трамп а, госсекретарь помпео шли это личным оскорблением и а, по моему 1, 1 или 2 января до да? 1, 1 января а, в багдаде остановился руководитель а, иранских а, сил. А, таких Аль худс Да, да, сил... А, ну как да, и да, Соединенных да. Сил. А, а, Сулеймани в аэропорту Багдада вел переговоры и, а, значит, ракетным ударом американских... А, а, ВВС. ВВ, не ВВС, а дронов. Он был уничтожен. Еще с несколькими... А, подельниками иран очень серьезно а, значит а, отреагировал на это и сказал что вот это они подняли красный флаг а, джихада и сказали что в любом случае отомстят а, америке позавчера значит они выпустили 16 ракет а, по а, американским базам в ираке а, к сожалению в это же время был то ли подорван то ли техническая случилось не, техническое несчастье с бортом боинг а, а, украинских авиалиний который был то ли сбит то ли еще неизвестно в это время Мы будем так говорить. первые сведения как бы поступает о том что скорее да. всего сегодня выступил а, президент трамп и сказал что скорее всего они были а, сбиты а, иранскими силами противовоздушной обороны. По случайности, будем так по, говорить. По случайности. Но это не умаляет а, того, что произошло. Иран атаковал американские базы, но ничего не произошло. Выступил президент, сказал, ни один американец не пострадал. Кое-какое нанесли они урон небольшой, ничего серьезного. А, значит Во время похорон Сулеймани забрал с собой еще 56 его почитателей произошла давка вот такие события произошли вот последнее время и между ираном и а, сша происходит а, такая словесная битва а, президент трамп сказал что мы добьемся от ирана его хорошего поведения иран сказал что значит они борются они борются с терроризмом и сша им мешают Поэтому они берут на себя миссию значит, бороться с Плюс они сказали, что они все-таки отомстят Америке и уберут Америку с Ближнего Востока. <связывающие> на что президент Трамп сказал, что э, у Америки есть 52 цели, включая культурные, культурные наследие Ирана. И, как говорится, Америка не постесняется нанести удары по вот этим объектам. Ну, как Эдик правильно сказал, здесь э, идет риторика двух абсолютно разных весовых категорий государств. Иран давно находится под санкциями, достаточно ослабленная страна, но с большими региональными амбициями. Ну, а США? США, естественно, не уступят лидерству на Ближнем Востоке, потому что рядом есть Израиль у, и Саудовская Аравия. У США есть обязательства со сою союзнические по отношению к этим государствам и вообще этот регион, эта сфера влияния Соединенных Штатов. А в принципе очень, а, скажем так, что произошло внутри США, да? А, Нэнси Пелоси выступила это с кстати, Это, кстати, на этом надо сделать вот, акцент. Да, да мы, очень и очень интересно. Мы вот это хотели бы с вами, дорогие радиослушатели, обсудить. Как мир отнесся к уничтожению террориста как отнеслись внутри сша к этому действию потому что среди наших любимых политиков тоже есть неоднозначное отношение к этому и ваше личное отношение как вы к этому относитесь и что надо бы еще сделать может быть у вас есть какие-то мысли? Звоните. Давай и... я еще да, как бы добавлю. Я хотел бы узнать, считаете ли вы, что а, президент Трамп, а, не отреагировав, будем так, военным путем на а, нападение иранских а, сил значит, на вот эти вот базы, считаете ли, что он поступил правильно, а, сделав только ужесточив экономические санкции? Или все-таки нужно было бы, чтобы американцы довольно серьезно атаковали а, иранские силы и как бы показали на этом свою свою мощь Интересна э, реакция россии на это значит это такая реакция с двойным дном значит э, сегодня все все э, кто выступал на э, русских шоу российский шоу они критиковали америку что это противозаконно это недопустимо вот, но вспоми... тут же они забыли по почему-то про уничтожение а, чеченских лидеров, Дудаева, всех, да. всех троих, кстати, Дудаева, Масхадова и Ендербиева, которые были, двое первых были уничтожены точно так же, а, практически то ли ракетным ударом, ну тогда дронов, по-моему, не было, но вот наводящими какими-то ударами были а, убиты. И Яндорбиев а, в одной из а, исламских государств был подорван тоже а, а, служащими ГРУ. Вот, про, про, про это российские СМИ почему-то активно забыли, ну и про то, что какую подрывную деятельность а, ГРУ ведет а, в других странах по уничтожению противников путинского режима они считают что вот как бы они могут а то что делает сша это противозаконно выступила пресс-секретарь мида захарова и кричала как в ее манере таком полублатном жаргоне я скритиковала действия сша но почему-то опять же забыла про то что они сами же и делают вот ваша позвоните рассказывайте какое ваше отношение к этому и вообще возможно ли это и нужно ли так поступать э, с террористами но... Мы будем так говорить а, с террористами и... с нашей точки зрения. Да. С точки зрения Ирана это государственный деятель. С точки зрения, кстати, России и некоторых европейских стран, это тоже государственный деятель Ирана. Они не упоминают слово террорист. Хотя, я думаю, что в этом есть больше лукавства, чем чего-либо другого. А, телефон 847-400-5220. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый Ну, во-первых, в моем мнении, что Трамп поступил совершенно правильно. Это первые Такие вещи нельзя оставлять без ответными, как это сделала госпожа. Даже имя называть не хочется. И все тут мечало и рассказывала. И даже не стыдно было смотреть в глаза ее родственников погибших наших послов и всего остального. А все остальное, все остальное правильно. Нужно отвечать, и то, что сейчас не начали, это совсем не говорит о том, что Америка не ответит. Я думаю, что у этих, как говорится, долго, на Украине, говорят, долго в заднице не задержится, и они попытаются спровоцировать еще не один раз. Вот тогда есть резон, или это точно произойдет, чтобы ответить массовым, и так массово, ну, массово отреагировать на все это, не считаясь с потерями с той стороны. Спасибо. -мой -мой. Спасибо. Говорите, пожалуйста, есть звонок, да? Пока нету. А, значит, один из пользователей Facebook, один очень, мой, мой очень хороший знакомый, высказал предположение. Я сейчас расскажу об этом предположении, а вы тоже подумайте над этим. Может быть, от, в этом что-то есть. Он сказал так, что а между Америкой и США просто произошел, а, как бы это сказать, такой. Между Ираном. Нет, да? нет, нет. Я правильно говорю. А, как бы. А обмен обмен ситуациями потому что мы знаем что в санкт-петербурге а, значит по дональд трамп предупредил и были арестованы а, террористы и тут буквально через какое-то время а, находят сулеймане и точным ударом убивают так вот этот вот а, товарищ он предположил, что а, как раз то может быть российская сторона он предположил еще раз говорю именно и передала информацию где и в какое время будет этот самый господин, чтобы его можно было, значит, уничтожить. Так что вот это вот тоже из такой области конспирологии, это вот моего очень хорошего знакомого идея такая. А, имеет ли она право на существование, что-то в этом, наверное, есть. Как ты а, думаешь, Гер? Возможно. А на днях политолог Белковский высказал мнение, что самого Сулеймани в руководстве иранском недолюбливали за его жесткость, бескомпромиссность это был ставленник а, бывшего президента ирана ахмадини жада и в будущем а, претендовал на главную роль на роль президента а, в иранском руководстве и возможно внутри кто-то его сильно давай да. звонок говорите пожалуйста здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте конечно можно было бы убрать власть эту виране но Трамп понимает, что когда убрали Саддама Хусейна, это была колоссальная ошибка. Он был строгий, но справедливый. При нем Иран вел бы себя спокойно. А если сейчас убрать этого Хаминьи или еще кто-то, Саудовцы поднимать, так надо, чтобы они друг против друга стояли. Понимаете? Это ж политика. А Трамп очень хорошо разобрался в ней. Спасибо. Тоже спасибо. Пожалуйста. Идея. Ну, а, я, я, бы, да. я бы не сказал бы, что Саддам Хусейн был строгий и справедливый. Я бы откорректировал в том смысле, что это был, скажем, пес на цепи, которого было удобно, как мне кажется, удобно держать. Но президент Буш в свое время решил по-другому. Мы это уже не комментируем, это дела давно минувших дней. Сейчас вопрос стоит о том, что делать с Ираном. Ты мне скажи такую вещь. Вот ритор, не риторика, а как бы будем говорить, европейских стран, да, то есть, вот правителей не правителей, а руководителей, будем правильнее говорить, а руководители европейских стран, таких как Германия, Франция, Ну, Великобритания, Джон, Борис Джонсон понятно. Он даже сегодня общался с президентом ирана и тот ему высказал боису джонсону сказал что как-то это неправильно поступили Сулеймани, надо было бы как-то с ними посоветоваться наверное вот а ты мне скажи почему как ты думаешь почему европейские страны да, в такой легкой как бы манере но все-таки не согласились с решением трампа ну э, европа давно стоит за арабский мир она всегда антиизраильская, к сожалению, они только высказывают поддержку Израилю, но, в принципе, все делают э, против Израиля, и они считают себя зависимыми от э, нефти Ближневосточной, и им хочется, мне кажется, что именно сейчас им хотелось бы какую-то сделать подножку Трампу в этот предвыборный год, вот и Наверное, вот это их риторика о том, уж они не высказали однозначно, что это плохо. Я как раз -то и сказал, что это какое-то легкое такое несогласие. Это не в плане того, что это были какие-то жесткие воздействия. Да, под, под, поддержали Иран, только Турция и Россия, и может кто-то еще, а европейские страны нет. Но они и не поддержали однозначно. Но вот только, вот а то, о чем я говорю. Да, только потому, что их оппозиция все время вот такая вот про-арабская. Говорите, пожалуйста. Мы слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я хотела сказать, что не может быть того, что Россия сдала Сулеймане. Дело в том, что именно Сулеймане привел к тому, что Путин сунулся в Сирию. Он посетил а, его Его Величество Людоеда. А, в ну, там, в каком-то году он поехал в Сирию воевать. Варвар, вот, у меня что, к вам вопрос. С его, с его подачи. Меня... А потом э, насчет э, того, что делать с Ираном. Я хотела спросить, а что, если восстановить шахское правление, это, это будет плохо? А, мы не знаем. Но у меня к вам такой вопрос. А, по поводу Путина, да, вам не кажется, что с устранением Сулеймани у России а, больше развязаны руки а, в Сирии? А мне кажется, это... что там у них были достаточно дружеские отношения. Поэтому, ну, может быть... а вы знаете, что он своих друзей не сдает никогда. Посмотрите, вот вопрос... как он так... упорно грабит весь народ, только для того, чтобы его друзья наживали. Вопрос... Вот вопрос как раз заключается в том, являлся ли Сулеймани другом Путина. Ну, а если бы не являлся, чего бы он поехал, так сказать, в общем знает, защищать Сирию? Кто есть, есть, будем так говорить, просто расчетливые отношения, не дружеский, а именно расчетливый. Ты мне ну, я тебе? Мы, конечно, не знаем это все. Да, я, и... например, недавно узнала, что это с подачи Сулимания. Путин пошел воевать в Сирию, поэтому я не, не могу ничего знать. По вот этому он поводу. ему это и не простил. А еще насчет этого, насчет Боинга, который погиб, я видела фотографии упавших этих обломков с мелкими такими, с мелкими отверстиями. Э, то есть говорят, что это от э, шапнели, когда сбивают снаружи. Так что, очевидно, Трамп говорит правильно, что э, они сбили, они решили, и приняли еще одни умники. Одни сбили э, Боинг над э, Украиной, а вторые умники сбили... Там в основном иранцы э -э -э, погибли. Давайте, иранцы, студенты, да, да. Потому, что Вальвар, давайте, давайте мы. Билеты, в летели. Ну, я ну, я, я летели. Я, я думаю. Давайте мы дождемся все-таки окончания расследования. Ну да, это, это все предположение, и... конечно, все. Спасибо. Спасибо. Но ну, я думаю, что мы узнаем очень скоро, что случилось, потому что Иран э, допустил украинских экспертов для расследования э, на территории украинцы как мне кажется, обязательно дадут, передадут всю информацию американцам. Э, и в этом заинтересованы будут, естественно, не только украинцы, но и э, канадцы, британцы, э, граждане э, значит, Швеции погибли на этом борту. Поэтому мы, я думаю, достаточно быстро узнаем, что же все-таки произошло. Ирану, Иран не сможет затушивать эту трагедию. А вот такой вопрос, Ген. А, смотри. Иран ненавидит америку это понятно но еще больше он ненавидит израиль то есть всегда если где-то для них америка рядом всегда стоит израиль и причем самое интересное что израиль все-таки даже впереди Америки. к америке еще как-то какое-то такое отношение ну будем так говорить плохое но осторожное осторожное да к Израилю однозначное э, отношение – это, значит, на полное уничтожение. Ты мне скажи, вот если, просто гипотетически, да, просто подумаем, если вдруг Иран объявит войну Израилю, mm -hmm. мы надеемся, что этого никогда не произойдет, я думаю, что в Иране все-таки э, люди здравомыслящие понимают, что это делать нельзя. Вот как ты думаешь, кто в этой войне может здесь, здесь я бы даже этот вопрос не ставил потому что ну израильская армия и даже те же европейцы которые так поддерживают арабский мир они однозначно станут на сторону Израиля. Ты считаешь? Да. И, кстати, обрати внимание, Иран не только ненавидит Израиль. Иран шииты, они противостоят суннитскому миру, то есть, который возглавляет Саудовская Аравия. То есть, они находятся достаточно в таком серьезном положении. еще, если вот можете обратить внимание арабский мир не критиковал уничтожение э, да. Сулеймани. Вот вы не увидите э, только Ирак. Э, удивительно, кстати, под на сегодня э, Ирак, с которым столько США работали уже 16 лет. Давай мы примем звонок да. перед тем, как уйдем на рекламу. Мы вас слушаем. Говорите, Добрый пожалуйста. День. Добрый день. Добрый. Будет ли продолжение? Продолжение, конечно, не будет, потому что сделали все, что хотели. Подняли цена на нефть. Дали покрыть Путину издержки по якобы таким этим самым, которые, санкциям, которые якобы введены. Дали ему дам, сотню миллиардов, очевидно, дам, долларов, потому что цены очень хорошо поднялись на нефть. И все остановились, добились чего хотели. То есть вы считаете, что уничтожение Сулеймани и все остальные действия связаны с, с повышением цен на нефть? Был выгоден России. А какой-то еще другой причина. Если бы хотели речь, раз ее уничтожить, будем так, цены бы на нефть повышали. Они а не повышали любым способом, таким же. Ну, я думаю, что у экономистов есть различные варианты для того, чтобы повышать нефть. Э, и я думаю, что уничтожение Сулеймани не входило в планы повышения э, нефти. Я думаю, что так это не немножко, что... Центры, на нефть подскочила просто, потому что в преддверии войны Ирана и, и, и США... Ну, цена, же, цена, цена на нефть не всегда формирует подскакивает, все. когда существует какая-то нестабильность. Я думаю, что если бы Трамп хотел, чтобы цены на нефть подскочили, да, он мог найти совсем другой повод для того, чтобы это сделать. Вариантов всегда очень считаю. много. Вариантов всегда очень много. Так Я он и думаю... находит же такие варианты. Смотрите, якобы должен ответить же сейчас. Я а как какое говорю, ваше отношение? Ракетами, личное? ракетами базу обстреляли. Должен ответить. Все, якобы тишина, ничего не происходит. Пусть обговорено было заранее. Скажите, очевидно. а какое ваше личное отношение к уничтожению Сулеймани? Вот как вы, как америка, американец, гражданин, вот вы относитесь к этому? Вы знаете, вот настолько вот пропаганда работает, я думаю, что вы, если бы нас с вами убили, вы сказали, что мы террористы, и люди бы сказали, что правильно сделали, что их убили. То есть по-вашему, не был террористом? Может был, может не был, может да, может нет, черт его знает. Но цены они не подняли, вот это не волнует больше всего. Ну, спасибо. Хорошо, это ваше спасибо, Спасибо. Мы, наверное, сейчас уйдем на рекламу, а потом мы продолжим нашу передачу. Спасибо. Спасибо. Мы возвращаемся в программу "Политинформания". Ее ведущий Геннадий Брумер и Эдуард Брумер. Сегодня мы обсуждаем а, вопрос, значит, устранения генерала Сулеймани и, как говорится, вот такие от... не очень хорошие отношения Ирана и США. Они всегда были не очень хорошие, но в этот раз а, риторика повысилась и, значит, Иран попытался так. Предупредив заранее чтобы никто на той территории не оставался запустили значит на э, ракеты в сторону американских баз в ираке мы обсуждаем вопрос правильно ли было устранение генерала сулеймани какие последствия вот в этих взаимоотношениях так что звоните 847 4 два, 0 5 -2, 2 0 принимаем звонок говорите пожалуйста добрый день господа здравствуйте день Здравствуйте. Это значит вообще эта тема, знаете, когда когда мне вот слышишь люди звонят и говорят, они не знают ли он террорист. И знаете, тенденция такая очень интересная что если это касается государства израиль что оно должно быть уничтожено то есть, то есть о чем повторял этот генерал которого убили неоднократно что его мечтал увидать атомное облако над, над Тель-Авивом. понимаете то есть там не шел разговор что они там хотят забрать хайфу или что там шел о полном уничтожении то же самое что говорил был такой помните президент египта Нассер? то да, же да. самое скинуть евреев в море и когда касается евреев, ну, это, ну, как, какой же он террорист? Вот, вот, если бы он там полез на Россию, там, то вот он же не полезет на это. Но вот это, что Иран бравирует... Постоянно то, что они хотят уничтожить Израиль, это он заигрывает э, с мусульманским миром, потому что они же не арабы, они же перцы. перцы вот. да. Он заигрывает а, а, а арабам это очень, мусульманскому миру в основном, это очень-очень нравится, вот что вот мы хоть на словах мы уничтожим Израиль. Я хочу вам, чтобы вы вот, вот, вот подумали одну интересную вещь. Э, когда мы жили в Союзе, вы помните, мы читали много, сейчас и фильмы поставили про убийство в Чехословакии Гауляйтера Гейдриха. тридцать Гейдрих, восемь 38 да. лет любимец Гитлера и так далее. Его убили. И если, если вы помните, я помню прекрасно, как к нему отнеслись в Советском Союзе историки. Потому что от, ответ э, не, фашистов был неоднократный. Убивали массу людей, уничтожили город Лидице. Но э, потому, не знаю, или потому что это сделали англичане, э, чешскими руками убили его. Но я не, не было, конечно, сожаления, но... Говорилось, в принципе, что это неправильно, не надо было его убивать. Хотя я не знаю, кого-то более высокого убили во Второй мировой войне из немецкой стороны. Но, Еще а, в Белоруссии был Беларуси, ку да. это Вильген Кубе. Да, и тоже пострадали но, очень. Но не, даже, не, даже близко нельзя сравнивать. Ну, Этот человек был а, главным, если вы помните, он делал, с Д, да, по да, решению да. Final Solution, главный. Это, я говорю, 38 лет. Мы сделали похороны, как, ну, не знаю, как президенту Германии, или как хотите. Это была действительно возрастающая звезда в СС и так далее. Ну, не важно в этом говорить Но факт, что... Ну, понимать, но он хотел евреев уничтожить. Опять, чему я говорю, он хотел только евреев всех уничтожить. Ну, у них этого очень общего с этим генералом. Очень много. Вопросы, final solution, или это было в 40-х годах, или это сейчас, в 20-х годах. Алекс, tą... я хочу просто вам напомнить, а, я думаю, вы знаете, но я хочу просто вам напомнить выражение Голдемир и нашим радиослушателям, да, <злык ayud cars> когда она сказала, что у Израиля... Ядерного оружия нет, но если будет стоять вопрос нашей жизни и смерти, мы его обязательно применим. Это что то сказано было, знаете, когда? Где-то в 60-х годах, да? да об, ну... об этом уже говорил Мошель да совершенно точно. Да. Мы его перво не применим, а это да. было их точное выражение. да. да. Но просто это, какое еще нужно доказать, что он был архитеррорист просто он был в государственном на уровне но это был арт архи... поэтому когда говорят что он был хуже ну как хуже По похуже чем амбен ладин или тоже багдади так и да, потому что он был на государственном уровне, занимал, но это был архитеррорист. Мечтать, чтобы какое-то государство покрылось атомным а облаком, ну, я не знаю, что он уже еще пожелать хорошего. Но ну, теперь, так, теперь у него встреча состоялась со всеми остальными. Да, он, что... он, он, он сидит на этом облаке, совершенно правильно. Спасибо, спасибо, Спасибо. Хочу еще нашим радиослушателям заметить, что президент Путин, при всей его неоднозначности очень четко и однозначно разбирается с людьми, которые противостоят ну скажем его власти и России э -э своих врагов он тут же уничтожает, он когда-то сказал мы будем э террористов мочить в сортире это общеизвестное его высказывание и его никто не отменял, если вы посмотрите как они разбираются с террористами они никого не берут в плен они просто сообщают о том, что при оказании сопротивления тот или иной террорист был уничтожен. Да, можем вспомнить выражение, да, то есть э, если дело касается не российского, так э, будем так говорить, если дело касается российского друга, то можно сказать, что это, конечно, сволочь, но это наша сволочь, да. да. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, братья Брумеры. Я день. хотел бы поправить предыдущего звонившего. Да, генерал Сулеймани никогда своих политических взглядов не выражал. Да, это принадлежит, что Израиль должен быть уничтожен и не имеет права на существование. Это принадлежит Хамини. К тому же, генерал Сулеймани был членом правительства. Что же мы открываем бакс этой Пандоры? Значит, в любом месте. В Южной Америке Европе можно теперь уничтожать нашего члена правительства или какого-то сенатора? Дин, или, давайте э, остановимся. Санклера. Я вам задам вопрос. Мне, я, я хочу задать вам вопрос. Давайте мы определимся. Вы выступаете против уничтожения или за? Давайте мы не будем разлагольствовать по знаете, поводу... Знаете, меня вот ненавидит, знаете, что у вас, да, ребята? Да. Вы себе приписываете, Мы так, не приписываем. Э, мы... Мнение всей Америки. Нет, абсолютно нет. Перекратите это дело. Нет, секундочку. И когда вам нечего говорить, вы включаете вот этот слово. Где... Он против Америки, он против Израиля. Мне это где, надоело. Где... Конце, вам надоело? Знаете что, захлопните тогда свой рот и больше не звоните. А, ну, хамство, конечно, это вообще общеизвестный, общеизвестный хам, поэтому не стоит вам звонить и трудиться, и вообще волноваться по этому поводу. Хочу просто вам, вам напомнить, что господа Масхадов, Яндарбиев и а, первый президент Дудаев были официальными лицами Чеченской Республики. Это были президенты. При этом президент России, так вами любимый Путин не постеснялся их уничтожить. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А вы знаете, я вчера слушала передачу очень интересную, такой Шалевич, или как его, забыла да, его фамилию, он вот такую идею подал, что Китай в этом во всем замешан, и он заинтересован, чтобы оттянуть, ну, как бы, вот, тираном завязать Трампа, а это все подделки китая ну, ну может быть и может такое быть. имеет право на существование спасибо в ближневосточной каше все давно уже понятно кто на какой стороне и где стоит все высказывания в сегодняшнем мире записываются и все известно это не конспирология в том смысле а говорил он то или не говорил а генерал сулеймани возглавлял самую радикальную напоминаю радикальную организацию Стражей исламской революции. Это по сути дела каратели которые воевали, кстати, на территории Ирака и Сирии. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Говорите, Добрый день. Пожалуйста. А в отношении этого генерала я хочу сказать, что уже давно в течение прошлого года 18-19 его имя мелькало в прессе и по телевидению и у комментаторов и так далее генерал который провел очень много террористических операций и под его руководством погибло где-то около 600 солдат американских там где они находились на своей службе поэтому генерал этот террорист крупнейшей оценки можно назвать так что таким людям на земле конечно Нет. не нужно находиться нежелательно поэтому все сделано правильно спасибо спасибо говорите пожалуйста Нету пока а перед тем как мы продолжим я один еще раз хочу к вам обратиться чтобы закрыть эту тему я обязательно вот вы меня послушайте обязательно соединюсь с маргарита симонян и попрошу чтобы она вам э, объявила благодарность если не объявила благодарность то может быть когда-нибудь вас наградят орденом сутулова третьей степени за работу на российское государство я обязательно соединюсь, скажу, у нас есть тут такой ваш человек, который пытается зарабатывать на этом деньги. Так что вы меня, надеюсь, услышали. Продолжаем, Гена. Значит, я уже говорил, что есть люди, с которыми действительно можно разговаривать. Наверное, можно договориться. Но мое мнение частное, частного лица, если раковая опухоль, существует где-то в мире и с ней невозможно провести какую-то терапию, договориться как-то это другим вопросом, то раковую опухоль надо вырезать. Это радикальное, это серьезное решение, но ее надо вы, э, вырезать, либо организм, может быть, еще, который сумеет жить, он выживет. Если без этого не получается ничего. Любое общество, как мне кажется, живет по законам человеческого организма. Если появляется болезнь, с ней надо бороться. Если человек себя хорошо чувствует, значит, он укрепляет свой организм. В США на сегодняшний день, мне кажется, здоровый, нормальный организм, который позволяет всем другим делать себя здоровее. И когда появляется 40 лет, кстати, обратите внимание, Сулеймане было 62 года. Когда к власти пришли а, аятолы, ему было 22 года это абсолютный выкормыш этого режима это абсолютно он был студентом он был молодой человек 22 года он воспитался на этом режиме подумайте о том сколько таких людей в Иране воспитались этим режимом кстати вот вопрос был поставлен если бы был был бы шах было бы по-другому я думаю что было бы по-другому шах был скажем так не самый не самый э, добрый, наверное, не самый прогрессивный человек, но европейский воспитанный монах, с которым можно было, наверное, разговаривать и, кстати, демократ Джимми Картер эту возможность упустил, чем позволил прийти к власти уже забытым. Посмотрите историю мало кто интересуется историкой так именно администрация сша надо это признать позволила прийти к власти а, вот этих вот экстремистов вот этих вот а я был забыт в париже уже кстати хочу напомнить нашим радиослушателям тем кто пользуется фейсбуком обязательно прочтите большую статью в фейсбуке Георгий Кунадзе, он у нас выступал э, пару недель назад в передаче, вот он опубликовал по этому поводу очень хорошую статью. Он не является поклонником президента Трампа, он всегда об этом говорит. Но он говорит, что то, что сделал э, президент Трамп, было абсолютно обоснованное решение. Он приводит примеры по захвату, по захвату различных посольств которые осуществлялись в течение всего руководства Аятол в Иране на протяжении всего правящего и, режима. И сейчас под кураторством года. именно генерала Сулеймана. Да. И, кстати, одно из посольств, которое было захвачено и разграблено, это было посольство Советского Союза в 87 -го году. Прочтите эту статью. Для тех, кто думает, что а, Иран, а, будем так говорить, это такое государство, которое только защищается, то есть это такое белое пушистое государство, не дай бог их трогать. Нет. Это государство, которое планомеренно Дин, это лично для вас. планомеренно занимается терроризмом по всему миру. Поэтому оправдывать, будем так говорить, то, что какая беда произошла, Сулеймани отправился к своим значит, пророкам на небеса, это, извиняюсь, подлость называется. Но, может быть, для вас подлость это что-то другое. Ну, в продолжении разговора хочу еще сказать, может, у меня многие либерально настроенные граждане сша обвинить но я считаю что никто не имеет права ни в одной точке мира а, осуществлять насильственные действия против американцев а, людей живущих в америке американских граждан никто и никогда америка за это ответственна а в том-то и сила нашего государства что наш government президент ответственен за каждую человеческую жизнь каждого американца и если кто-то где-то попытался даже в мыслях осуществить агрессию то президент трамп любите его его вы его или нет сделал абсолютно правильно я хочу гена кстати добавить но ну, мы примем звонок потом я добавлю мы вас слушаем говорите, пожалуйста. добрый день Добрый день. Пропал звонок. А я хочу сказать, что Америке очень и очень повезло, что на сегодняшний день во главе страны стоит Дональд Трамп. Потому что бы, если бы во главе страны стояли такие, как Обама, а я это обобщаю, потому что демократическая партия США на сегодня называется Обамская. Это социалистическая, даже не демократическая, социалистическая партия. Так что надо это тоже учитывать. Мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. На NPR был эпизод, они, по-моему, где-то в Калифорнии где брали интервью у местных а, иранцев. И те, которые постарше, которые помнят, что там происходило, у них это вот тот день, когда его убили. Это был как, как, как второй день рождения. Как праздник. Они да. там рассказывали, меня пытали, моих друзей пытали, и, и все из-за него, и все такое. И я был вообще поражен, что на NPR это дали послушать. Но вот те люди, которые жили в Иране в те годы, которые знают его, к сожалению, вот так лично, они практически единогласно были э, очень рады. Они это отмечали, они были очень довольны всем. Вот, Спасибо. До Спасибо. К сожалению, это не большинство в Иране, и, как известно, каждое общество заслуживает того руководства, которые они сами э, выбирают. Если вы видели похороны генерала Сулеймани, то есть это было достаточно... Никаких чтоб, иллюзий э, по поводу Ирана нет. Да, э, да. Это общество абсолютно поддерживает этот режим. И, э, э, значит, они согласны с действиями своего, своего государства. Ну, а Америка имеет право решать вопрос радикально в отношении террористов так, как это делает и Израиль, и, кстати, Россия. Поэтому здесь разногласий нету. Америка будет поступать и ни у кого не будет спрашивать. Даже у собственного Конгресса, лидеры которого, кстати, вот это вот просто позор нашей страны на сегодняшний день, госпожа Пелоси и господин Шумер, которые вместо того, чтобы убрать все свои личностные отношения к президенту Трампу, будем так говорить, забыть о том, что есть какие-то противоречия между партиями, и поддержать в этой ситуации а, руководство страны лично Путина, ой, извиняюсь, Трампа, Путина, это огромная ошибка, а, они выступили против него. Они сказали о том, что он поступил абсолютно неправильно, потому что... Он у них не спросил разрешение. Да, он не спросил у них разрешения, как же ему поступать хотя я думаю что если бы их человек находился на этом посту если так представить да то они бы двумя руками это бы поддержали ну смотри а, обама в свое время уничтожил террориста номер один у саму бен ладена не спрашивая кстати никакой конгресс ни о чем и это было воспринято как победа президента обамы а, это было воспринято прогрессивно и все демократы были, пока, говорили, вот видите, какие мы, как мы боремся с терроризмом. При этом через какое-то... И, кстати, республиканцы их в этом поддержали. И республиканцы их поддержали, да. При этом именно президент Обама отправил а, целый самолет с а, кешью. А, наверное, сколько? 150 а, миллиардов, да? Сколько? 150 миллиардов отправили. И слитками золота. Вот задайтесь вопросом. А не, ли, а не на ли эти деньги производятся вот эти все ракеты, и на этом держится весь этот режим? Почему-то демократы и либеральная общественность пытаются об этом молчать. Но это правда. Это было сделано, по-моему, в 2015 году, незадолго до президентских выборов в сша но демократы боятся эту тему поднимать потому что слишком много вопросов почему президент обама в результате сделки с ираном отправил такую так, такие огромные деньги почему-то украину он не поддерживал деньгами особенно такими но вот в иран отправил эти деньги И да, не... при этом заключив еще сделку которая могла грозить созданием а, ядерного атомного оружия, оружия. да да то есть нельзя быть с двойным дном. Надо быть а, либо патриотом, либо как-то, ну, может быть, даже помолчать в этой ситуации. Ну, будем так говорить, нужно быть хотя бы в какой-то степени прагматиком, понимать э, о том, к чему все идет и почему это произошло. Но у местных демократов настолько вот эта вот ненависть, ненависть на личном уровне к президенту Трампу, что они, у них как пелена перед глазами, которые просто не понимают, что говорить. Поэтому я когда смотрю выступления госпожи Пелоси и значит, Чака Шумера, это просто недоумение, до чего люди дошли. И вообще, я думаю, что демократической партии надо обновляться, потому что люди... вот э не знаю, может на них болезни действуют, может еще что-то с ними происходит. Но с ними явно что-то происходит неправильно. И это, кстати, сказывается на стране. Да, и э, задаются многие вопросом, а сделал ли президент Трамп это ради своей э, популярности в превыборный год. Э, известно, что э, презид... на президента Трампа оказали э, давление госсекретарь Помпео и э, министр обороны Эспер. И я считаю, что это Трамп не смотрит на это, на популярность. Он как политик, ну, в каком-то смысле, он понимает, что ему нужно переизбираться, ему надо что-то предоставить а, своим а, избирателям. Даже, избирателям, но это не главное. Я верю в то, что а, президент Трамп искренне провел эту операцию по а, в, вырезанию этой... А, скажем так, этого кенсора, да, этой раковой опухоли. И надеюсь на то, что а, на этом месте больше не будет а, вот этой вот... Болезненной... Ну, будем смотреть, будем так говорить. Этот еще один знак всем тем, кто решит, что с Америкой можно разговаривать на повышенных тонах. Всем По тем, с кто... Позиции кто, силы. С да? Позиции силы. Всем тем, кто решает, что можно заниматься террором. Тот человек, который, тот человек, который занял место э, Сулеймане, он сегодня высказался по поводу того, что он продолжит дело Сулеймане, на что в фейсбуке один э, человек очень хорошо э, сказал, он сказал, что это еще один представитель э, к полета, для, э, кури, для, да, да, для гури, для полета значит, э, перемещения в мире иной. Вот. И это, кстати, не за горами. Я думаю, что чем больше этот человек будет гореть, я даже фамилию его не хочу называть, не запоминать. Мы, когда, когда его отправят туда же, мы, конечно, об этом все узнаем. А, ну, в, в окончании разговора хотелось бы сказать, выразить полную поддержку тому что сделал президент трамп однозначную поддержку а, у меня даже сомнений нету что это благо для человечества и а, надеяться что больше не будет что не будет никаких террористических актов против а, американцев и что нужно а, вот за этими людьми следить и если надо с ними бороться я думаю что иран должен наконец Понять, что с Америкой разговаривать, вести э, на повышенных тонах, угрожать Америке не стоит. Потому что любой из лидеров этой страны находится под прицелом. И это не секрет ни для них, ни для нас. Особенно сейчас, когда э, президентом страны является Трамп. Э, если вы помните, те, кто живет в Америке очень много-много лет, еще с 70-80-х годов то Рональд Рейган поступал таким же способом. Он долго не объяснял и не разговаривал. А с такими людьми нельзя много говорить, что-то объяснять. Если они не понимают, значит, нужно действовать именно вот таким способом. Один, второй, третий, четвертый, пятый, до тех пор, пока они не поймут, что с Америкой надо дружить. И не потому, что Америка такое значит, государство, которое... значит святое святое абсолютно нет у нас есть свои вопросы проблемы которые решаются но если все кто помнит, был знаменитый фильм крестный отец да или кто-то книгу читал то самое знаменитое выражение которое он произносил главный герой да, корлеоны дон корлеоны он говорил что когда ко мне приходит я не хочу получать от вас деньги я хочу чтобы вы были моим другом так вот иран должен понять что лучше быть другом и, как говорится иметь от этого все чем быть не другом а на сегодняшний день мы значит оканчиваем нашу передачу большое всем спасибо то, еще раз да, с наступившим всех новым годом мы желаем всем вам здоровья счастья всего наилучшего до следующего раза